Следующий вопрос. Вы сказали в начале лекции, что нужно посмотреть на отношения с отцом. Вот это со стороны мужчины, либо это со стороны женщины? Ну, то есть... Благодарю. В первую очередь, в первую очередь на отношения с отцом надо посмотреть дочери. Это самый самый, как вам сказать, самый, самый проблемный вопрос для женщин. А, прошу... а если отец, допустим, мы, прошу прощения, что перебиваю, если отец, допустим, сам отказывается общаться с дочерью? Я сейчас поясню все. <саспорожда> я, <саспорожда> я, я, я... <саспорожда> Это набор, типичный набор вопросов, поэтому я сейчас расскажу, чтобы не было дополнительных вопросов. Тема очень важна. Дело в том, что, еще раз говорю, для женщины очень важно отношения с отцом. Поэтому, мужчины, если вы видите женщину, хотите с ней построить семью, а у нее плохие отношения с отцом, разворачивайтесь, уходите. Да, именно так. Это очень серьезный вопрос. Требует сильнейшей терапии. Но зависит от женщины. Терапия может продлиться всего год-два. Но зато будет результат на всю жизнь. Потому что отец – это первый мужчина у женщины, И от того, как она построит отношения с ним, дальше выстраиваются ее отношения с другими мужчинами. Все, что у нее не решено с отцом в отношениях, все при, от, до, до капельки придет через мужчин. Мужчины будут ей давать все ситуации жизненные, примеры и прочие проблемы, которые она не решила с отцом. Это обязательно. Если ты с первым мужчиной не решила, то тогда со, решай со вторым. Со вторым не решила, тогда решай и с первым, и со вторым. И так далее. И пошло-пошло. А теперь по поводу того, что отец сказал. Да это его дело. Это его уже ответственность. Ваше отношение к нему Важно. Потому что вы о своей судьбе спрашиваете. Вы свою судьбу строите. Поэтому у вас должно быть доброе, уважительное, любящее отношение к Отцу. Причем равное как и к матери. Вот обратите внимание. Доброе, любящее, друг, уважительное и равное отношение к Отцу. Это тот вариант, который позволяет вам уверенно идти по жизни и получить реально классного мужчину. Только набор вот этих четырех показателей. Иначе, если вы любой из этих показателей возьмёте, будут проблемы. Есть ну, даже такой образ: если у вас отцу и матери разные отношения в душе, в мыслях, в поведении, неважно то имейте в виду, что вы, извините, вы инвалид. Вы идете по жизни на том случае, что у вас одна нога короче другой. Один корень материнский или отцовский слабее, чем... То есть одна нога короче другой, вот вы хромаете, вы инвалид. Хорошо, если прихрамываете, а если сильно храмаетесь. Далеко не уйдешь, быстро не уйдешь. Ну и так далее. Все очень просто. И как бы вы ни, что бы вы ни говорили, все наглядно в природе. Дерево без корней не растет. Если вы отказались от руки, да я решила себе вопрос, Меня... да я закрыла себе вопрос. Я ей не звоню, они мне и так далее. Ну, перекати поле есть такое тоже растение. Но это перекати поле без корней. Если вы хотите получить мощное дерево с хорошим результатом, с хорошими благами, нужно корни углублять. Корни под надо уметь с ними общаться, надо выстраивать с ними отношения, независимо от того, живут ли они вместе, или по отдельности, или один, или другой, или оба на том свете. Не важно, важно, что у вас здесь, по отношению к ним. Помните, Дори, все в голове. Как вы думаете, такой и живете. Отец плохой, значит, Рядом с вами будут обязательно плохие мужчины. К отцу равнодушные, значит, к вам будут такой, такой же проявлять равнодушие мужчины. Ну и так далее. Все вот зеркало.